Это новые курорты. Самая такая отличительная черта этого курорта ⁇ это волшебные кораллы. Это настолько богатый как бы водный мир Красного моря. Все любители именно дайвинга, снорклинга едут именно туда. Есть два курорта. Даже три курорта, как бы Португалип есть, эль Кузер и Марсалам. Сейчас уже расширяется география этих курортов и отели начинаются от где-то от 80 километров до 250 км. Это Марса самое южное, это да, это самая южная. Да, это самая южная часть, куда мы едем все-таки автобусами, потому что не, не, не получается пока мест с Украины, никто не решается. Ну, это все в будущем. А вот пока месть никто не решается, летать туда. Сейчас мы все-таки летаем на Хургаду и потом трансферами едем. Действительно, настолько богатое море, что даже иногда Шермальшир поступает, немножечко так. Ну, я слышал, что конкурирует с Большим Барьерным рифом, который в Австралии находится, в место, то есть тут абсолютно нетронуто. Есть ламанкины, встречаются, к берегу подходят, огромные, гигантские черепахи, очень, очень хороший дайлинг. Плюс есть даже дайлинг для людей, которые, которые ныряют без акваланга на большие глубины, как бы для таких вот любителей. Фридай, да, да, да, да, даже интересно. это есть, такие школы есть, люди занимаются. Да, да, и еще отличительная черта, туда Тагил не доезжает, потому что когда он считает сколько лететь до Кургады, и потом еще ехать часа четыре, просто они говорят нет. Давайте продолжать, ваш разговор о Египте, и был ли там Давид, и любит ли он театр? как вот, любой ломатиновая ферма. Которая находится в Марсаламе, ее можно посетить. Да. Вот И там представлены сетки, ну, цепочки знаменитых отелей на этом побережье. Континенталь есть. И там и Хилтон стоит. стоит. Ну, Drinks -Bitch. Drinks -Bitch. но тем не менее. У нас, она, кстати, представлена в наших предложениях. Можно uh -huh. ее взять. Uh -huh. вот. а, акация Свисын uh -huh. тоже есть. А вот этот комплекс Карая, Ламая. Да, Шикарные да, да, вообще. это все, конечно, Отельный отличные комплекс. отели, которые имеют и песчаные пляжи, и э, кораллы, поэтому угу. и так, и так, прекрасно. Как он там, Мадинат? Как, как он правильно называется? Мадинад. Нет, не Мадинат, Мадинат Томакаде. Это Ламая? Да, но он как-то Мадинат, не Мадинат, это по-другому. Ну ладно, бог Ла всем, комплекс отелей. Да. Да. Так вот, Давид, отели высокого уровня, э которым э, могут позавидовать там, скажем, статусные отели Хургады, аля Интерконте, то есть и у них стоимость приравнивается к стоимости четырехзвездочных отелей Хургады, потому что слишком длинный трансфер. Вот я бы рекомендовал туда ехать на 11 дней, на две недели. Да. Ну для туриста, и у меня который. Даже вопрос да. Есть. Да. А какой там пляж, какой вход пляж, понтонный или? Есть кусок? и понтоны, и есть кусочки песчаного песчаный, входа. Да. Допустим, Брайя Кобей, там есть такой да, заливчик, заливчик там песок, песчаный, и но... есть красивые кораллы. Дримс бич, который у нас предоставлен и здесь, есть. смотрите, всего 316 долларов США на неделю с перелетом и с трансфером. Дримс Бич, 5 звезд, all, inclusive. all inclusive. Uh, Здесь, по сути, большого пирса, либо понтона нет, да, здесь очень маленький такой Да, маленький, маленький понтон, такой понтон и, и очень красивые кораллы, очень красивая территория у отеля, хороший номерной фонд, отличное питание. Славный очень отель, а как раз дайвингисты, вот люди, которые любят море, да, самое оно. давайте так. Dreams beach resort и я буквально пару минут ваше внимания. И Dreams Vacation, два соседа По-прежнему общая территория Общая территория, но у них есть Каждого свои пляжи Огромная территория Если говорить о Dreams то у него два понтона Есть, великолепный коралловый риф И сейчас All inclusive у них не просто All inclusive А Hard All inclusive Hard это такой для Донбасса Кушайте и плавайте Кушайте и плавайте А если харт, тогда Паровозик по территории Паровозик по территории Приходит, да. Все еще ходит. А, все ли а, номера реновированы? Было такое, я помню, что частично да, частично а, нет. Ну, наши туристы живут в самых лучших номерах. Идеально. В общем-то, Dreams Beach отличный выбор, хорошая гостиница в первой линии, красивейшие виды, потрясающие.